Эссеек. Экспресс. Супер. Современный. Эффективный. Курс. Инглиш. Хочу. Все. Знать. Здравствуйте, дорогие друзья. Я рад приветствовать вас на канале Пите Горбатьёкс. Сегодня мы разберем краткие фразы на английском языке. Переходим, дорогие друзья, сразу к делу. Итак, что такое актив? Актив это я кого-то или что-то, пассив это когда меня кто-то или что-то. Например, я читаю, я пою, я ношу, я делаю, я мою, я брою, я считаю, я бегу. Это я в активе. А когда мне дают, мне читают, мне поют, меня моют, меня броют, я в пассиве. Это Понятно. Это как бы сразу. Итак, нам нужно сказать предложение в активе и в пассиве. Они не прислушались к мальчику. Они не прислушались к мальчику. Время какое? Они не прислушались. Время прошедшее? Они не прислушались к мальчику. Какое прошедшее? Отрицание, есть утверждение, есть вопросительное предложение. В данном случае отрицание. Они не прислушались. Все, это прошедшее время отрицания. Как же мы скажем в активе и пассиве? Они не прислушались к мальчику. Значит, они в активе, они не прислушались. Они могли и прислушаться к мальчику, могли и не прислушаться. Но все равно это активная форма. А если бы к им прислушиваться, то они же будут э, э, в пассиве. Если я прислушиваюсь, я в активе. Если мне надо прислушиваться, то я в пассиве. Я, то есть я нахожусь в пассиве. Понимаете, да? Что такое актив и пассив? Я хотел бы, чтобы вы хорошо это все поняли, потому что такой глагол очень необычный. Прислушаться. Если я... Или мы прислушаемся, мы в активе. Если мы не прислушиваемся, вот, вот, то есть мы находимся в пассиве, то и мы в самом деле не активные, а находимся в пассиве. Итак, как же мы скажем в пассиве? Достаточно вставить один глагол всего в времени воз, и это будет пассив. Воз. Глагол listen, слушать, в прошедшем времени, поскольку он правильный, к нему добавляется идей. Вот и все. Мальчик в пассиве будет не прислушан, не прислушался никому. Воз – это глагол прошедшего времени единственное число. Можно и другое предложение составить в пассиве. Для того чтобы сделать пассив, в отличие от актива, they did not listen to the boy. Они не прислушались к мальчику. They did not listen. Они they did not не прислушались to к мальчику the boy. А у пассив значит что значит что, мальчик не был услышан просто вставляете воз воз для того чтобы сделать пассив с местоимением они здесь то же самое вставляем we, глагол, в глагол прошедшем времени они это множественное число он, она, оно – это единственное число. Они множественное. И ничего сложного нет. Вставили «в» и э, глагол «листный» ставить надо, чтобы было окончание «иди» в прошедшее время. «Они» буквально получится «они не прислушались к мальчику». «Они не прислушались к мальчику». Это будет «пассив». Дорогие друзья, вы были на канале Питая Горбатюкс. Мы разбирались с вами краткие фразы на английском. На этом мы заканчиваем. заканчиваем. Подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго. So long. Пока.